Итак, ребята, добрый день. Разберем сегодня задачку. Известно, что сторону прямоугольника относятся как 2 к 21. Площадь прямоугольника равна 168. Найди периметр данного прямоугольника. Итак, в первую очередь, чтобы решить эту задачку, вам нужно обязательно сделать рисунок прямоугольника. Я все-таки рекомендую так делать, чтобы вы визуально понимали, что от вас хотят, что вам нужно найти, чтобы сделать эту задачу. Давайте вспомним. Значит, У прямоугольника да, есть длина. И есть ширина. Значит, в первую очередь здесь по задачке нас спрашивают, найдите периметр данного прямоугольника. Периметр, да? Обязательно записывайте формулу. Именно по ней вы найдете все ваши ответы. Значит, периметр прямоугольника, да, это 2 умножить на а плюс b. Значит, вам не хватает а и вам не хватает в, но, однако, его стороны относятся как 2 к 21 2 к 21 – это количество, получается, сколько сантиметров приходится на одну часть одной стороны. Значит, получается, сторона А можно ее взять за 2х, сторона б ее нужно взять за 21х. Это не конкретные цифры. То есть, если вы найдете х, вы найдете количество сантиметров в одной части стороны. так И нам еще по задачке дали площадь, площадь прямоугольника. Площадь прямоугольника – это ключевой момент в этой задачке. Вы по ней будете все делать. Значит, формула площади прямоугольника – это а умножить на b. Площадь равна 168. И я думаю, можно приступать искать стороны. Значит, подставляем. а – это у нас 2х умножить на 21х. И все это равно площади 168. Так, 2 умножить на 21 получается 42. х на х будет х квадрат равно 168. Доделываем уравнение, 168 делим на 42, на что надо умножить 2, чтобы на конце была восьмерка. В данном случае нам подойдет четверка. Итак, х квадрат равно 4. Так как это задача по геометрии, мы не учитываем отрицательный корень. Не надо забывать, что когда вы решаете квадратное уравнение типа х квадрат равно 4, вы получаете в ответе плюс-минус 2. Но в ответ вы пишете только положительный корень, потому что сторона не может быть отрицательная. Итак, мы брали с вами за две переменные а и b. Тогда а это будет 2 умноженное на 2, то есть ту цифру, которую мы нашли. А b это будет... Это будет 21 умноженное на 2. Тогда длина стороны А будет составлять 4 см, длина стороны Б будет составлять 42 сантиметра. А теперь подставляем формулу периметра 2 умножить на 4 плюс 42. Считаем 4 плюс 42. Не забываем, да, первое действие скобки, второе умножение. Получается 46 умножить на 2. 40 на 2 – 80, и 6 на 2 – 12, 92. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, я объяснила понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. А если есть задания, которые нужно разобрать, присылайте их директ в мой инстаграм-аккаунт. Подписывайтесь на мой канал в ютубе и ставьте колокольчик. Будем разбирать часто, много и подробно. До встречи в следующих видео.